А давайте подумаем, что такое капитализм. Что это за такая страшная кракозябра? Например, многие считают, что в СССР был социализм. И там все фабрики, заводы и пароходы условно принадлежали народу. Но согласитесь, фабриками и заводами кто-то должен управлять. А этих управленцев кто-то должен снимать и назначать. А кто назначал и снимал управленцев в Советском Союзе во времена товарища Сталина? Правильно, этим занимался товарищ Сталин. Вот, значит, товарищ Сталин был главным капиталистом. Да, но он же ничем не владел и в наследство своим детям ничего не оставил. Отвечаю, просто некому было оставлять. Не повезло Иосифу Виссарионовичу с наследниками. Дети товарища Сталина не способны были управлять такими сложными активами. А вот Ким Ир Сен успешно передал целую страну своему сыну Ким Чен Иру. И Ким Чен Ир передал эту же страну Ким Чен Ину. То есть эти ребята замечательно передают по наследству свою страну, аж в третьем поколении, но при этом северокорейские товарищи как бы строят социализм. Или коммунизм, я там не знаю. Думаю они там ничего нового все равно не построят. Ведь на самом деле они обычные феодальные капиталисты. Похожую картину мы видим в Азербайджане и некоторых других странах. Тот же Лукашенко пытался создать подобную систему у себя в Белоруссии. Но у народа нет терпения ждать, когда повзрослеет его симпатичный сыночек. Но, хотя отдельные островки такого феодального капитализма еще кое-где сохранились, по сути, он уже давно уступил место более продвинутому, когда у страны нет одного владельца и полномочия по назначению управленцев на всех уровнях принадлежат большому количеству людей. Кто назначает сегодня директора завода в Америке? Это делает собственник, хозяин данного предприятия. Как стать таким собственником предприятия – его можно создать с нуля, можно купить готовое, а можно присоединиться к чужому бизнесу, то есть приобрести часть акций. И если ты единолично владеешь данным предприятием, то ты там и царь и король, ну правда расстрелять никого не можешь, но уволить запросто, и когда твоя компания успешная приносит солидную прибыль, и его стоимость оценивается в миллиарды долларов на свободном рынке то тебя называют миллиардером. Но вы же понимаете, что это только название. Таких денег на самом деле не существует в природе. Просто подразумевается, что какой-то человек распоряжается данными активами стоимостью в миллиард долларов. Он может распоряжаться ими хорошо и успешно их приумножать. А может распоряжаться плохо, бездарно, все спустить и остаться без копейки. То есть, если при феодализме сила твоих полномочий определяется должностью, и близостью к царю, то в современных развитых странах сила полномочий измеряется деньгами. И это очень удобно, потому что каждый точно знает, где он находится, каждый точно знает, в чем предел его полномочий, и каждый сам отвечает за свои ошибки в собственном состоянии. Кроме того, когда полномочия измеряются деньгами, их очень легко распределять в тех случаях, когда много людей владеют какой-нибудь одной большой компанией, в различных долях. У кого-то 10 акций, у кого-то 1000, а у кого-то 51 процент. У кого больше акций, тот и принимает решение. Если вас устраивает решение главного акционера, значит вы ему доверяете и вы его поддерживаете. Если он вас не устраивает, тогда вы просто продаете свои акции и выходите из дела. Замечательная удобная система. Бывает, что у компании не один и не два владельца, а десятки и даже тысячи собственников каждый из которых владеет каким-то количеством акций, но никто из них не владеет контрольным пакетом. Тогда эти люди собираются на собрание акционеров и голосуют своими акциями и выбирают правление из каких-то профессионалов. То есть здесь полномочия распределяются еще сложнее. Владельцы компании чисто технически не могут ею управлять, а управляют ею те, кто компании не владеет. То есть наемные менеджеры. На самом деле такая система намного ближе приближается к теоретическому социализму, чем смогла приблизиться на практике любая реальная социалистическая страна. Во времена престарелого Брежнева в СССР было что-то похожее. То есть был такой типа почётный председатель правления, которого звали Леонид Ильич, и были остальные руководители, которые принимали те или иные коллективные решения. Если возникали споры, то решение принималось голосованием или шли на разборки к Леониду Ильичу, и таким образом они пытались управлять на всех уровнях. Такое неточное и неудобное распределение полномочий, да еще в ситуации, когда никто не отвечал за ошибки своими личными деньгами, такая система создавала большие проблемы и перекосы. Вот товарищ Сталин своими жестокими методами мог управлять государством, он мог беспощадно наказать кого угодно и как угодно, а его последователи отказавшиеся от сталинских методов. Никакой разумной альтернативы контроля и наказаний придумать не смогли. Неэффективное управление привело к банкротству страны и ее развалу, точно так же, как в любой капиталистической стране разоряется и разваливается неэффективное предприятие, а то, что от нее остается, продается с молотка и растаскивается на части. Таким образом, капиталистическое предприятие под названием Советский Союз закончил свое существование.